В пустынном городе темно. Немое старое кино. Застряла туча, Пустые улицы слезать, пусть, пусть у меня лишь мечты, и только ты способна воплотить в реальности. Пустые. Зашки надежду Зашки надежду Затолый месяц в тишине неспешно тянется ко мне. А -а -а. Шуршит весенняя левства. какие-то слова пусть, пусть у меня лишь мечты, и только ты способна воплотить в реальности пусты. Зажги надежду Зажги надежду Пусть у меня лишь мечты, и только ты способна воплотить в реальности пустых глазах моих, зажги надежду. Сашкина, надежду.